Ян, поздравляем вас с победой. Какие первые впечатления? Спасибо. Очень длинный турнир, очень устал. Вот, домой хочется еще. Вот, так что впечатление, ну, как, знаете, как на календаре вот, люди там листы отрывают. Вот, наверное, я тоже ждал, когда вот турнир закончится. Ну, правда, ну, ожидание такое скорее было приятное, вот, но mm -hmm. совершенно непростое. Да, то есть все -таки, ну, на самом деле очень большая нагрузка. Mm -hmm. Как это? Усталость накопилась. А какой из туров оказался самым сложным психологически? Первый, второй, третий, ну и так далее. Не, ну, на самом деле, не было ни одного простого. И, ну, наверное, самые трудные партии — это когда играешь там, с прямым конкурентом, угу. который как раз белый белыми пытается ну, так, догна, обыграть, догнать, да. То есть, ну, наверное, это получается. Ну, может быть, в меньшей степени партия с Хикару хотят. Угу. То есть там было очень там, очень тяжелая позиция объективно наверное, проигранная. И в большей степени, наверное, партия с Фабиано, поскольку, ну, действительно, он принес интересный период интересную новинку. Ну и, то есть, там, пришлось очень, очень тяжело с доской работать, ну, хорошо закончилось, но могло закончиться иначе. Uh -huh. А какой из кандидатских турниров оказался сложнее? Вот где вот этот шквал эмоций был самым сильным? И какой из двух? Да. Или даже из трех? Третий какой? — Ну, если поделить первые на, два, на а, две части. — я думал, что это какой-то из всех, что я комментировал. А, нет, ну, я думаю, что все-таки Ксилин будет сложнее, потому что ну, здесь... — Первый опыт там. — Ну, там даже не, дело не столько в опыте, сколько в том, что как-то когда подвешено все было на год, mm -hmm. то есть, особенно перед этим, перед перерывом, ты теряешь уверенное лидерство, которое, в общем-то, получилось и здесь. И потом ну, он переназначается там, сначала на август, потом угу. на сентябрь, ну угу. и так далее. И потом в итоге на апрель. И, в общем, очень тяжело... Готовится. Ну, и, ну сохранить мотивацию тяжело, угу. как бы, да, то есть там на все, на все время. То есть -то подготовка, она велась непрерывно, но она... А вот еще есть там два месяца подготовиться, давай еще подготовимся. Ну, угу. Вот, но это, но это было сложно именно само ожидание, А, ну, физически, конечно, да, 14 партий играть сложнее, чем 7 подряд. Помог первый турнир выиграть вот этот? Легче оказалось? Раз выиграл этот, то, наверное, помог. А в какой момент пришло понимание, что, вот возможно, эта победа, что можно, можешь выиграть? Ну, если честно, довольно рано, да, то есть вот где-то, вот когда пару тяжелых позиций удалось не проиграть, например, во втором туре, в пятом, mm -hmm. понятно, что, понятно, что шансы неплохие. То есть белым получалось как-то выходить на борьбу, да, то есть там черными получалось держать цвет, то есть, ну и, в общем, это как бы хороший знак, mm -hmm. когда позиции плохие, а очки при этом набираешь. Да? Угу. А выходя на седьмую партию, закралось небольшое чувство, вот, что а вдруг опять... А, даже, даже же... его, сам да, сам. да, а. то же самое случится. Не знаю. Были так, какие-то такие мысли перед партией? Ну, честно говоря, настолько разные турниры, настолько разные там, ну и соперники, и, и мое там состояние очень сильно разное. То есть, но все-таки в Екатеринбурге совсем, ну, первый круг я ну, совсем простывший. Я там, уже, честно говоря, с трудом понимал, что происходит. То есть, я, там партии с Максимом, который я проиграл, я там полчаса продумал позиции, которые готовил накануне, uh -huh. и как это вот было, там налево пойдешь, нормально все будет, направо пойдешь, там все потеряешь, вот я пошел направо, так что, ну, чуть -фу, фу в этом как бы пока удалось, кстати, ну, получше себя, мягко говоря, чувствовал, вот, так что, ну, я вообще, ну, не, ну, не знаю, не настолько склонен вот каким-то, к такого типа суевериям, что раз то тут было плохо, тут то тоже обязательно что-нибудь случится, как бы да. Понятно, что как бы, всегда там готовишься к худшему, надеешься на лучшее, да, то есть, тем не менее. Но все равно мы заметили, что у вас рубашка, например, практически всегда одна и та же была или да. просто может быть похожие. Небольшое Нет. суеверие все-таки присутствует в ну, партии? про рубашки, не знаю, это как-то вот с детства мне объяснили, что когда хорошо играешь, рубашку не меняешь. А то есть это да, такое стира... поверье? стираешь, приходишь новую. Да? Класс. Ну, мы желаем вам удачи в, в, в победы в, в матче. Пасибо. Верим, верим в победу. Спасибо. Всего. Я тоже. Спасибо. <laughs> Спасибо, Ян. Удачи.